Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В России до конца 2021 года разработают механизм ареста и конфискации виртуальных активов. Причиной этому называется необходимость в контроле отмывания средств через криптовалюту, которая на законодательном уровне еще даже не признана ни товаром, ни денежным эквивалентом. Сейчас, когда все деньги уходят в цифровую среду для нашей буржуазной власти, оказалось стратегически важно захватить контроль над всеми виртуальными активами. Ведь прятать свои деньги на швейцарских счетах могут лишь капиталисты. Остальному же населению нужно держать свои деньги на виду у первых. Жительница Красноярска Наталья Луговкина спасла жизнь девятилетнему мальчику, на которого набросилась стая бродячих собак. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных. И не стоило бы освещать эту новость пролетарских новостях, товарищ, случись бы произошедшее не по вине решения местной буржуазной власти. Ведь в конце прошлого года был принят закон ОСВВ «Отлов стерилизации возврат», запретивший отлов с последующей эвтаназией вторично одичавших из тайных собак, что привело к росту диких собак на улицах. Буржуазная пропаганда продолжает активно уводить трудящихся от классовой борьбы, порой предлагает отвлечься от своего кошелька, к примеру, на различные акции по защите животных, к сожалению, порой способные привести к весьма ужасающим последствиям. Во многих регионах России оптимизация здравоохранения была проведена неудачно, заявила вице-премьер Татьяна Голькова. Вторит ей вице-премьер Антон Силуанов. Он отметил, что модернизация поликлиник и районных больниц не проводилось годами, и они в плохом, если не сказать в ужасном состоянии. Таким образом, представители буржуазии отчитываются об ущербности своих реформ, на которые из бюджета выделяют большие средства. Ведь после того, как выделил миллиард-миллион другой, делать что-то по мнению буржуя совсем не обязательно. Можно всегда просто сказать, что все прошло неудачно. Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников стал заместителем главы Минпромторга России. Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. В июле 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку Овсянникова. Примерно за полгода до этого политик попал в список губернаторов, пользующихся наименьшим доверием граждан. А в курсе ли, Дмитрий Анатольевич, что Овсянников творил в городе Героя Севастополя и почему к нему так мало доверия? Да, Медведеву без разницы, ведь его цель – защищать интересы буржуазного класса, а не как ненаемных работников. Коллектив станции скорой помощи в Магнитогорске объявил об акции протеста. Медики требуют вернуть стимулирующие надбавки за стаж, а также повысить оплату за работу в ночные часы. Цитирую. «Мы, сотрудники ГБУС, ССМП, город Магнитогорск, фельдшеры, медсестры и медбратья, водители, заявляем, что больше не можем терпеть унизительно низкий уровень нашей заработной платы – около 18-25 тысяч рублей в месяц НДФЛ. Мы не можем больше работать на полторы-две ставки в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких. Конец цитаты. Буржуазия продолжает наступать на карман наемного работника, вынуждая того вступать в экономическую борьбу. Но такое противостояние в перспективе не может окончиться ничем, кроме победы буржуазии, пока наемные работники не осознают свои классовые интересы и не начнут политическую борьбу, став пролетариатом. Товарищ, вступай в классовую борьбу, пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. Честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.